Так, так, да, так, так, привет. Ай, ай. Да прекратите. Так. Извини. Это что такое? Что такое? Это ты, ты здесь живешь? Ага. Да, ah, Ладно. И как ты? Ладно. тут у меня вот такие вот штучки есть. Так. Прекрасно. открой yaz. мне двери. Давай валик. Да, да. Я Что это такое? Ягоды ломаются. А мы в Ягоды ломаются в где где? я Ягоды священные ломаются. Так, ладно. Маль, Только тут у меня потолок. Я что-то не понял. Тут чё, лёдом намазано? Ну, тут пчела, значит. Ай. У меня засыпали. Пая? Ну-ка, вали сюда. Огрею. Давай, закрывай себе. Какая дно? Тупая эта пчела, просто безмозговая. Так, тебя греть, папа? Тебя греть, что ли? Сейчас огрею, значит. Опа, а что это тут происходит? У вас интересно... Ким поселился ага ну тут сразу видно, да коморка бомжа. Ну, и какой человек такой какой такой дом Вы, я щас, я щас, я щас. Taş, atrás. так ладно а то один я рассказывался так что падает на кусты Адриан, погнали ко мне в канал? Хорошо. Так. О, что это да, тут... Ну, что тут дома. Трава, Трава здесь. Блин, ну как с Это отсюда. Пойдем с канала. куда пойдем? Mm. Пойдем тик на Васильевич Да кого? А -а -а. С кем mm. Mm, пошли Только Бобуса не впускай mm. Все нормально Сейчас он дозу мутит Не обобус mm. может вас я, yeah. я не хочу об плохой себя Да, очень плохой. Что ты сушишь, он должен там А на него? Да мне просто, ты мне дало, Али, Сколько? Шесть. Нет. Я не это Да мне в Нет, мне нечего. Я не что не знаю, что это такое. Я не знаю, Я это откройте дверь. а пахнет як, шашлык. Заходи. извини. Нормально. Блин, жалко. А чё ваш шашлык, шашлык дожарился? как-то без... А что-то еще один. Я перевернул Открой. Так, Пусть заходит. Пусть заходит. А вот... Только вовровую поставь на кровати. А он не встанет. Ну вот и все, давай. Я сейчас еще сюда, вот сейчас так, я тебе. Так. Ещ ну, вот так вот. Ну. Ладно, пока что, не, пока что не.. Пока что не наблюдает. Не наблюдаю. А бобус улетел. Пока что я не наблюдаю. А. А. Золотеев пока что вроде бы нет. Прекрасно. Можно паруську. А, вс, Все на моей кровати спят. Что ты тут делаешь, бобус? Что делаешь? Все, давай иди. Mm -hmm. что вот ты там. Я... Держитесь. Да. да Священный яблонь ломает. А Священные ягоды Сделаем Один дом. Но мы будем в нем жить Что там? За... Это будет второй этаж, и твой твоя квартира. Вода... Надеюсь, ну, у тебя вода я дома я не польется, польется. А то, Когда она Фигел. польется, такой кипяток устрою. Фигел. Mm -hmm. Я тебе просто населиваю, у тебя могут быть, быть рубы. Не готовы? Ну, позаботься, угу. чтобы вода на... не... не остановилась ну точнее не текла а то там такой кипяток будет понятно я пойду домой давай иди мистер Бак, пока никого нету. Я захотел купаться. Так, заберём эти палочки. Открой. А мне, а компьютера нету. Ладно. Открой. Открой. Нет, ты будешь мои приемы Я сейчас такой скандал учу. сломал, понятно. На меня? И да, И на меня повторим? На, по, на. А, гребный, понятно. А кстати, дай на тоже же Нет. Ну что, бабушка, держись. Ладно, пока что не буду. Я еще человек. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Он чего? Чего? Я уже думал, он уйдет. Так, я сейчас тебя умею на 90. Я не буду эту кровостроить. Я не потерял, понятно. Другую, да. другую, другую, я, просто... другую, я тебя... очень интересно вот будет. Теперь Рюксу. Амилы за не нашего человека. Прошу выйти из дома, пока мы не вызвали бойцов. Так не дура. Ты че... <клышленный> обманут, тревога, тревога. Забыть. Здравствуйте, Это надо побежать. Да, вот, эти макарон. Mm. Я тут в комнату. Да-да-да. В комнату одного странного человека. Ой, я очень не знаю, ба какой-то, как ты его звали? Mm. Странно. Ренингис Хочу... надо. Глядить, конечно, но... Хоть и настолько, надо. Что ты тут делаешь? Это будет очень интересно. Ничего. Тебе туда нельзя. Все, выходи отсюда. Ну да? а я Ушли отсюда. Вообще-то тут раньше я жил. Точнее, мой знакомый. Ну ты вали отсюда. Знакомый. моего дома, быстро. Ты вообще в Это мой дом. Дома mm. есть. Дома вон а дома. Я закрыт, полицию вызову. Все, я вызываю полицию. <свят> Лучше выходи вон с моего дома, если не хочешь попасть в полицию. <свят> я не понял. Я успею полицию. Полицейский участвуются рядом. Вызывай все равно. Давай. Полицейские Мешали. горячие явления. Мешают мне. Mm -hmm. Что, сильное собрание какое-то? Блить отсюда. И тихо, не кушать просто надо. Самое что, блин, а ну здесь кушать надо найти. Тихо, ты что вы тут делаете? Что ты делаешь? Считай до трех, иначе я на вас кипяток оболью. Кипяток будет таким занятым. Выходите отсюда. Вы не представляете. Все, ладно, я пойду. Хочет кипятка себе на голову. Кипяток будет таким горячим, что лава по сравнению с ним будет. Мягко говоря, Короче. Вон с моего вот, дома, быстро. За мной, собака. Тихо. Привет. Вы тут останетесь навсегда. Я тут хочу эм, Ну ладно, закрывай. Да, ладно. Мы останемся навсегда там. Хочешь реально не без. Нет. Не обязательно. Не надо, Это башка ему тут, блин. Проходной двор, свозьми. А что ли, кто не будет с дома, сейчас такой кипяток получит, по голове. Ребята, у меня полиция забрала. Так, сейчас набираем адрену. Ик-ук, пап. Алло, алло. Алло. Помоги, у меня полиция забрала. Привет. Полиция сейчас, кто Серьезно? рядом. помоги, открой. Серьезно? Да, у меня полиция забрала. А Что сам открыть не можешь? Нет. Она... Не дотягиваюсь. Ой, ты о, сюда мне... в бок отойди. Очень интересно. А, Очень ну, интересно. Ой, как столоб. Кстати, тут где-то телек был, можно взять в принципе. В принципе, по вышке я тебе дадим. Смотрите, я а вот сейчас, себя, вот сейчас, вот да. сейчас, поступаю, делаю настоящий один рис. Так, ладно, пойду домой. Или, или, может быть, кстати, да. это Мираж? Upon... Нет. Ладно, по часу я спричу. М-м-м, ладно. эм Очень странно, я как-то что что-то заметил. -то ладно, если могу потом пока что. -то знаю, покажу, Блин. Ой. Ой. Ой. Так, ты... Ай, все. Какая... Ай, ай, что Ай, ай... Ай, ай... Ай, ай... Ай,